Ну что, все поколдовали над своими номерами выигрышными. Признавайтесь, кто колдовал. Так, Юль, подключайся, пожалуйста, тоже сразу. У нас будет сегодня сурдоперевод. потому что участвует также команда глухих и слабослышащих людей в нашем розыгрыше. Юль, слышишь меня, да? Я потому что тебя не вижу как ведущую. Минутку, хорошо. Нажимаешь кнопку говорить. Я говорю, вот я же тебе говорю, что я тебя не вижу в комнате. Зайди еще раз по ссылке. Потому что, может быть, какого-то едва попал. Ты мы тебя не видим, в общем. Ну да, здесь. Ну, я тебя не вижу, как спикера. Давай, ну подожди, трубку не ложи, давай вместе. Сейчас, ребят, буквально пару минут, потому что Юлия в какой-то комнате находится, но мы ее не видим. Ага. Нет, не надо ничего писать. Просто заходишь по ссылке, вот в обсуждении взяла ссылку, и по ней прям переходишь. нет обновить обновлять не надо юль обновлять не надо закрываешь полностью вебинарную комнату вот сейчас я тебя вижу все и слышу себя давай подключайся Все, попала туда, называется. <смех> Сначала, видимо, зашла в параллельную комнату. Сейчас вот давайте проверим звук, еще раз напишите, пожалуйста, как меня слышно, да? а Юля будет именно перевод давать. Юля, а ты спроси, как тебя ребята видят на жестах. Ну все, вроде бы нормально все, и видно, и слышно, да, давайте тогда мы начнем. А у нас сегодня с вами розыгрыш по акции «Премьер». Я сейчас слайд включу, напомнить, да, то есть акция была с 12 марта по 1 апреля. Те, кто является участниками «Премьер-клуба», автоматически становятся участниками розыгрыша. Разыгрывать мы будем сегодня 13 тысяч рублей, то есть это общий фонд. Из них будет главный приз, это 3 тысячи рублей. И будет 10 призов по 1000 рублей. Я буду маленечко говорить с задержкой, да, чтобы Юле было удобно переводить. Поэтому, ребят, с пониманием нужно отнестись, будет, да. Вот, маленечко, чтобы ну, как бы Юля успевала за нами переводить. Смотрите, перед тем, как мы с вами перейдем к розыгрышу, да, я бы хотела напомнить те, кто является участниками премьер-клуба. Они прекрасно знают все преимущества премьер-клуба. Да? Но я думаю, что здесь сегодня присутствуют также те, кто просто решил пока посмотреть, проверить, оправдали ли там разыгрывают, да. Те, кто пока не является участниками премьер-клуба, для вас хочу разжевать, можно так сказать, да, все преимущества премьер-клуба. А те, кто уже участвует с нами, мы просто с вами повторяем, да, то есть повторение мать учения. То есть премьер-клуб, это личный товарооборот от 150 баллов бонуса. То есть, если у вас в течение каталога суммарно заказ на 150 баллов, то вы являетесь участником премьер-клуба. И, соответственно, участвуете еще в дополнительном розыгрыше. Какие преимущества помимо розыгрыша вы еще имеете? Это дополнительная скидка. 10 процентов от суммы вашего заказа по цене каталога то есть например если вы сделали заказ на 6 тысяч рублей ваша скидка дополнительная помимо скидки 20 процентов составляет 600 рублей и так далее да то есть если на 8 тысяч вы сделали заказ по цене каталога заплатили минус 20 процентов это дисконт, да, наша скидка у всех, кто зарегистрирован. И 800 рублей еще получили дополнительно в виде скидки в следующем каталоге. А, следующее преимущество – это объемная скидка. Это уже от 3 до 22% да, в зависимости от вашего уровня, на котором вы находитесь. То есть это может быть и 200 рублей, это может быть и 30 тысяч рублей. То есть зависит от того, на каком уровне вы находитесь вместе с командой. Третье преимущество пример клуба это возможность заказать один любой продукт со скидкой 50%. В первый раз эту скидку вы получаете после того как два каталога подряд делаете 150 баллов все остальные последующие разы то есть если вы каждый каталог делаете 150 баллов то вы каждый каталог пользуетесь скидкой 50 процентов на любой продукт я обычно выписываю на скидку 50 процентов продукцию wellness потому что на нее обычно в каталоге не бывает скидок да и очень выгодно брать например коктейль или витамины или супчик по этой скидке, то есть выходит там около 1000 рублей коктейль или витамины. А еще одно преимущество для участников премьер-клуба это возможность заказывать из каталога спецпредложений премьер, это каталог специальных предложений, акций, Распродажные продукты идут, те, которых нет в каталоге. И возможность заранее купить новинки будущих каталогов. То есть, они тоже представлены в каталоге «Премьер». Еще одно преимущество – это возможность заказать по льготной цене 8 каталогов за 189 рублей. Это актуально для тех, кто работает с клиентами. То есть, если вы не только для себя покупаете, да, но еще у вас есть клиенты, тогда вам нужны каталоги. И, соответственно, как участник премьер-клуба вы можете заказать 8 каталогов за 189 рублей. То есть, по отдельности каталоги сейчас стоит 35 рублей, а для вас, для участника премьер-клуба, целых 8 каталогов можно купить за 189 рублей. Участвуйте в розыгрыше в нашем, да, вот премьер-клубе. И а, еще самое такое важное, да, для новичков, вы начинаете квалификацию в Болгарию. То есть еще новички этого каталога могут успеть квалифицироваться в Болгарию. И личный заказ на 150 баллов а, он является одним из критериев, чтобы квалифицироваться на эту поездку бесплатно осенью этого года там есть еще определенные критерии да но 150 баллов личных это один из критериев и это для новичков именно но также те кто квалифицируется на болгарии у них идет этот критерий 150 баллов в каждом каталоге то есть 150 баллов делать выгодно по всем параметрам Ну вот мы сами вами повторили да, преимущество премьер-клуба. И сейчас я еще хочу отметить лучшие результаты по нашей команде за четвертый каталог. Сначала хочу отметить по личному товарообороту. да, У кого были самые большие, самый большой личный товарооборот топ-10 наших партнеров. да, Это на первом месте у нас Файзулина Рима личный товарооборот 1202 балла ребят вы представляете <риво> рима потом поделись как ты это делаешь я знаю что она не продает продукцию я знаю что у нее есть уже постоянные клиенты да и вот такой товарооборот я тоже знаю что есть практически у нее каждый каталог личный представляете это вообще круто молодец а на втором месте из топ-10 у нас Антипина Юлиана. Это как раз девушка из команды Римы Файзулиной. Личный товарооборот 510 баллов. Представляете? Здорово, да? Круто! Давайте поздравим все дружненько девчонок. Дальше. На третьем месте Гельманова Резида. Это команда Матехиной Оли. Личный товарооборот – 460 баллов по четвертому каталогу. А на четвертом месте – «Калабина Ольга». там моя веточка. Горжусь, молодец. 350 баллов личных. На пятом месте – «Ширяева Надежда». 321 балл личных. Команда «Матюхины Оли». На шестом месте – «Васильева Земфира». Тоже команда «Оли Матюхиной». 318 баллов. Классно, да? Каждый по 300 баллов. Всего-то нужно сколько? Получается, наверное, 25 человек. да, И, ты, и команда директора. Седьмое место. Из Могилова Диля. Команда Динары Бахтияровой. 315 баллов личный товарооборот. Восьмое место. Лена Петрова. Команда Данилова Ирины. Личный товарооборот – 314 баллов. Я тоже знаю, что Лена Петрова, у нее есть свои клиенты, даже когда она уезжала в другой город жить, ее клиенты приходили в тот город в наш, да, в Салават, где она раньше жила ну, перед отъездом, и забирали заказики. То есть тоже не занимаемся продажами, да то есть вот я про Лену именно говорю Петрову, но делаем такой вот классный личный товарооборот. На девятом месте Гайнулин Виктор, это команда Динара Бахтиярова, личный товарооборот 312 баллов, то есть, как понимаете, да, такой товарооборот могут делать не только девушки, но и мужчины. И десятое место Барширова Альбина из моей команды, 308 баллов личный товарооборот, ой, личный товарооборот. И теперь еще хочу отметить, да, топ-10 именно по э, продукции Wellness. Личном товарообороте. То есть мы сейчас с вами общий личный товарооборот рассматривали, да. А вот из этих баллов личных еще сколько у ребят по продукции Wellness занимает именно? <coughs> Резида Гельманова на первом месте это 305 баллов именно продукция Wellness в ее заказе. На втором месте Рима Файзулина 299 баллов. Гайнулин Виктор вот сейчас только что был тоже, да, в топ-10 третье место 273 балла именно продукция Wellness на четвертом месте Медведева Елена на 248 баллов на пятом месте Антипина Юлия на 229 баллов именно Wellness да здорово на шестом месте Альбина Баширова то есть вы сейчас многих из этих людей видели в обычном рейтинги да, в топ-10 именно по личному товарообороту. Это топ-10 именно по продукции Wellness в их личных заказах. Шестое место Альбина Баширова, 222 балла. Седьмое место Пругло Ирина, 209 баллов Wellness. Восьмое место Замет Кристина, если я неправильно ударение ставлю, девчонки, простите. 204 балла личных по Wellness. Девятое место Валиулина Гульнара, 200 баллов ровно. И Кабазева, или как правильно фамилию, я не знаю, ударение поставить, да, Светлана, 199 баллов по Wellness. Вот радостно, когда такие рейтинги озвучиваешь, да, потому что понимаешь, что кто-то из этих людей... Берет продукцию Wellness для себя и для своей семьи. Да? У кого-то еще есть заказы на эту продукцию? Так, Переводчик, говорят, тормозит. Видео, видимо, тормозит маленько. Юль, спроси, как у остальных видно. У меня нормально. Нормально. У меня тоже нормальное видео. Давайте тогда продолжим. Это, видимо, у некоторых просто интернет не очень хорошо тянет. Но я запись делаю, и, соответственно, все будет нормально видно в записи. Да, у кого не видно, нужно перезагрузить просто. Ну и поехали дальше, да, сейчас буквально пару слов скажу вам про новую акцию, да, чтобы вы понимали, что сейчас уже начнется вторая неделя четвер... пятого каталога и а, у нас уже неделю, как действует акция «Триумф Успех, она действует для новичков и для спонсоров, которые их приглашают. И после этой акции мы с вами переходим к розыгрышу, договорились? Акция Триумф успеха действует в 5, 6, седьмом и восьмом каталоге, то есть с 3 апреля по 24 июня. Даже если вы провели регистрацию новичка 2 апреля, он тоже входит в эту акцию, потому что каталог у нас начинается в на воскресенье, да, работать официально. Что, какие условия по этой акции? Да? То есть мы приглашаем новичков. За заказы новичков, которые они размещают, мы получаем спонсорские баллы, как спонсоры, которых пригласили. Суммируем и накапливаем эти баллы и обмениваем их на аксессуары всего за рубль. Какие аксессуары, какие подарки да, и что нужно сделать, я сейчас подробненько объясню. А сначала условия для новичков. В пятом, шестом, седьмом, восьмом каталоге. Для новичков будут одни и те же условия, одни и те же подарки. То есть, стартовую программу никто не отменял, она так и остается. Просто дополнительно к стартовой программе новичок может получить набор браслетов, если размещает заказ суммарно на 100 баллов в течение 21 дня с момента регистрации. То есть, он просто выполняет первый шаг стартовой программы, получает набор за первый шаг и плюс набор браслетов. Браслеты идут с гравировкой на латинице, которая означает «единство, дух и страсть». То есть это принципы компании, которым она верна уже 50 лет. В этом году компания исполняется 50 лет, и в честь этого вот такие вот подарочки будут. Также, конечно же, каждый новичок, который в этот период времени придет да, с, 5, 5, 6, 7, 8, с 5 по 8 каталог. Да, может тоже стать спонсором, но может начать приглашать других людей и получить следующие подарки, которые будут уже для спонсоров. Что касается спонсоров, то есть тех, кто приглашают. Да? Во-первых, есть очень важное условие, что для того, чтобы получать баллы именно по этой программе за ваших новичков, необходимо, чтобы у вас у самих, как у спонсоров, было не менее 50 баллов в том каталоге, в котором ваш новичок разместил свой заказ. То есть, если ваши новички заказы размещают, а вы нет, или у вас меньше 50 баллов, то вам спонсорские баллы не учитываются. Это понятно, да? И Второе. Вам, как спонсору, засчитываются заказы новичка, баллы новичка, да, за его заказ, которые он разместил только в первые 21 день с момента регистрации. То есть, если уже 21 день прошел, новичок дальше продолжает все равно делать заказы, да, те баллы уже не учитываются. То есть, учитываются только первые 21 день Это нужно для того, чтобы как можно больше людей активировалось в бизнес да? То есть не так, чтобы пришли и просто зарегистрировались а именно, чтобы включились в работу Вот посмотрите Оранжевый человечек это вы как спонсор, кто приглашает других людей да? Например, вы пригласили 5 человек Вот они, белые человечки да. Один ваш новичок в течение 21 дня с момента регистрации сделал 200 баллов Второй ваш новичок сделал 100 баллов, третий сделал 20, там, четвертый 80, пятый 250 баллов. Вы при этом сделали заказ сами лично не менее чем на 50 баллов. Давайте посчитаем, сколько у нас получилось баллов за новичков. Вот здесь 300, да? 400-650 баллов получилось за новичков. Эти баллы суммируются, и вы их можете обменять на аксессуары, которые вам понравятся. Теперь давайте перейдем. А, сейчас еще такой важный, да, очень важный момент, что если ваш новичок заказывает продукцию из книги красоты, вот вы еще видите на экране, да, справа, и заказывает именно косметическую продукцию, то есть wellness не учитывается, то за эту продукцию из книги красоты идут вам, как спонсору, двойные баллы. Например, ваш новичок заказал набор на да, за 166 баллов, вам будет начислено 332 балла. Если он заказывает продукцию Wellness, она тоже представлена в этой книге красоты, вам будет начислено столько баллов, сколько весит. Например, там за коктейль 51 балл, да? но умножаться на 2 не будет. То есть умножается на 2 баллы именно за косметическую продукцию. То есть там идет серия Novage для всех возрастов, да? эко Beauty, то есть вот такая вот продукция. И теперь какие уже идут подарки, то есть на что вы их можете эти баллы, которые вы накопили, обменять. Понимаете, да, что вы можете накопить очень много баллов, потому что э, эта акция будет действовать целых 4 каталога. То есть это не за один каталог, это целых 4 каталога, у вас будет вообще... Может быть, огромное количество новичков, которые размещают заказы тоже совершенно разные. Кто-то на 100 баллов, кто-то на 20 баллов, да, кто-то на 300 баллов. Мы сейчас с вами видели рейтинги, да, что люди делают и по 1000 баллов лично. И эти баллы все будут суммироваться, и вы их потом сможете обменять по окончанию этой акции на вот эти вот подарки. То есть это за 100 спонсорских баллов набор браслетов да, вам как спонсору. За 250 баллов набор профессиональных кистей для макияжа в такой вот косметичке специальный. Ну, это, конечно, шикарный подарок для любой девушки. Хочу сказать про кисти, да, что они у нас очень качественные. У меня, например, есть кисть Джордани, которую я пользуюсь уже, наверное, года три, если не больше. И из нее еще ни один волосок не вылез, с учетом того, что я ей пользуюсь каждый день и мою я ее каждый день перед применением. То есть ни один волосок не вылез. Следующее, на что можно поменять баллы, это вот такой бьюти-кейс за 250 спонсорских баллов. А внутри там будут отдельные косметички, которые можно вытаскивать, можно ложить вместе, да, то есть использовать как по отдельности, так и вместе. Следующее, это за 500 спонсорских баллов набор для женщин. Это женские часы и набор украшений, серьги и ожерелье. Это именно женский вариант. Также будет для мужчин мужские часы. Ну, хочу сказать, да, что часы, когда компания выпускает, она, это все, там будет надпись да, это по эксклюзивному заказу будет сделано специально для «Арифлейм», и компания всегда делает очень качественные вот эти аксессуары. У нас раньше уже были несколько раз часы в подарок, да, это были в основном часы фирмы «Сейка». Это очень дорогая фирма, и мы когда у нас шли такие подарки, мы смотрели в интернете, сколько стоят эти аксессуар, да, они стоили не менее пяти То есть, сейчас вообще цены, конечно, подскочили, да, я думаю, что такие часы вообще будут очень дорого стоить. Я не берусь сейчас брать, оговаривать вам, <звучить> озвучивать сумму, да, но я думаю, что не менее пяти будут эти часы стоить на рынке. Ну, имею в виду на мировом, да, в интернете. Вот. И еще один аксессуар, который можно будет обменять на спонсорские баллы, это набор а, ручек, из трех ручек с кристаллами Сваровски. То есть, понятное дело, что это все как бы дополнительные бонусы от компании, да, просто в честь юбилея. То есть понятно, что кого-то вот эти вот продукты, именно аксессуары, не особо интересуют, да, интересует бизнес, но это просто как приятное дополнение, как приятные подарки за вашу работу, в дополнение к доходу. Да, это нужно понимать. Для кого-то это будет стимулом, да, будет э, приятно получить там набор кистей, набор браслетов. Кстати, браслеты тоже идут с кристаллами Сваровски. Э, а для кого-то это будет просто приятное дополнение. Ну, от компании такие подарки всегда приятно получать. Я думаю, что вы будете в приятном восторге, когда будете вот это вот держать в руках. Всем желаю э, собрать по максимуму, да. Потому что вы должны понимать, что если вы соберете самые дорогие подарки, да, из все, лучше если вы соберете все, то ваша команда к этому времени да, уже разрастется, потому как это означает, что у вас в команде появляется все больше новичков, да, активных новичков, которые размещают заказы. Соответственно, это рост вашей команды, это нужно понимать. То есть такие акции, они всегда направлены на рост структуры. По этой акции, ребят, давайте обратную связь маленечко проверим, есть ли у вас вопросы, или все понятно, или, может какие-то вопросы остались, и мы будем переходить уже к розыгрышу. Все понятно пишут. Понятно, понятно, понятно. Отлично. Ну и давайте перейдем к розыгрышу. Я сейчас запущу демонстрацию экрана. Напишите, пожалуйста, в чате, видно ли вам мой экран. Мы розыгрыш будем проводить в прямом эфире через генератор случайных чисел. Угу, экран видно. А, все, я думаю, видели списки. да? Мы скидывали в чатах списки участников. У нас получается участвует 182 человека. Вот здесь один заказик у нас был не неоплаченный, да, а условие было, что к моменту розыгрыша заказ должен быть оплачен, поэтому если данный номер он выигрывает, то он не участвует в розыгрыше. Это было оговорено. Теперь, смотрите, я открываю генератор случайных чисел. И покажу вам просто, как он работает, да, чтобы вы понимали. Это приложение ВКонтакте. Вы можете найти его через поиск вот здесь, вот, да, наберете просто генератор случайных чисел. Можете открыть его, побаловаться там, потыкать сами себе, да, какие, какие числа у вас выйдут. То есть Это стороннее приложение. И здесь, как бы, невозможно смухлевать можно так сказать. Да. А как он работает? Смотрите, мы здесь вводим числа. Например, от 300 там и до 1000, да? вот сколько у нас будет участников. Пока мы просто сейчас тестируем с вами и нажимаем кнопочку сгенерировать. И вот у нас случайное число 695 вышло. Да? Это был бы у нас выигрышный номер. Вот. А теперь я включаю именно наши числа, да? то есть до 100, 182. Я вот здесь пишу от 1 до 182. Вам видно? Ну, я думаю, что видно, потому что если бы не было видно, вы бы мне уже давно написали в чате, что ничего не видно, да? Вот, давайте проголосуем. Что будем разыгрывать в начале? 3000 рублей главный приз или 10 призов... По тысяче рублей. Давайте голосовать. Ну, большинство решит. Ага, хотите с тысячи начать, да? Потом самый смак наконец оставить, да, как десерт. Ну, я смотрю, за тысячу больше голосуют, да? Ну все, давайте, да, разыграем сначала 10 а, денежных призов по 1000, да, а под конец мы разыграем еще 3000, это будет как такой самый главный бонус. Ну все, все давайте потрем кулачки. У меня рука легкая. Разыгрываем первую 1000 рублей. Я нажимаю кнопочку сгенерировать. И это число 19. Давайте посмотрим, кто у нас... По цифрке 19. Здесь по алфавиту идут все номера. Багудинова Светлана выигрывает у нас тысячу рублей. Я сразу здесь пишу, чтобы потом не забыть, да? чтобы мы не потеряли. Ура! Поздравляем Светлану. Поехали дальше? Ахалай махалай. <смех> Нажимаем сгенерировать. Число 159. Так, смотрим. 159. Хананова Ирина. 1000 рублей. Поздравляем Ирину. О, Ирина в чате, поздравляем, кричит «Ура!», <связываем> <связываем> <связываем> поздравляем. Так, две тысячи разыграли, да ведь? Поехали дальше. Третье. Нажимаю «Сгенерировать». Случайное число 48. Так. О, мужчины выигрывали. А, нет, подождите. Нет. 48 же, да, было? 48. Гельманова Резида. Поздравляем. Кстати, Резида была сегодня э, в топ-10, да, и по веллоус, и по личному товарообороту. Гельманова Резида пишет, поздравляем. Так, правильно же я отметил, да, 48 число Резида Гельманова. Да, вот она. Так, разыграли три тысячи, правильно? Дальше поехали. Четвертая тысяча. Нажимаем сгенерировать. Число девяносто семь. Так, где оно у меня? Девяносто семь. Макарова, Анастасия. Поздравляем Настя. Тысяча рублей. Ура! Аплодисменты в чате. Так, это была четвертая тысяча, да? Вы считаете? А то мы сейчас разгонимся. Разыгрываем пятую. Нажимаем «Сгенерировать». Число 25. Кто у нас там следующий счастливчик? Счастливчик. Бирюнова Татьяна. Ура, Танюха, поздравляем. Поздравляем. Ура. Так, мы разыграли с вами, давайте посчитаем. Я оттягиваю сладкие моменты, вы понимаете, да? Раз, два, три, четыре. 5. Да, у нас еще осталось 5 призов по 1000 рублей и 1 – 3000. Первый раз пишет, что ты выиграла. Вот с первым разом тебя. Давайте дальше поехали. Случайное число номер 40. Кто у нас под номером 40? Васильева Мария Александровна. Поздравляем. Поздравляем. Есть в чате Васильева Мария? Не вижу ваших поздравлений, ребят. Классно, здорово. Так, поехали. Седьмая тысяча. Тридцать семь. Валеева Гузель. Рашитовна Тысяча рублей. Так, правильно написала? Валиева. Так, тысяча рублей, да. Циферка 37 была, правильно? Да. Поздравляем. Так. Сейчас у нас, по-моему, восьмая тысяча пойдет, да? Ну, давайте разыграем, потом пересчитаем. Итак, Кручу-верчу, выиграть хочу, да? Нажимаем сгенерировать. 99. Кто у нас следующий? 99 выигрышный номер. Мананова Гульнара. Поздравляем Гульнарочку. Так, давайте считать. Раз, тысяча. Два, три, четыре, пять, шесть, 8 8 разыграли осталось еще 2 и главный приз 3000 так, открываем генератор нажимаем сгенерировать число 113 так, перевезенцева Татьяна Поздравляем Татьяну. Это из команды Лолы Моисеева. Юля как раз переводит сейчас, да, поздравляет. <сех> <сех> так, и осталась последняя, да, так я здесь отметила. Угу. Ура! И осталась последняя тысяча. И разыгрываем 3000 рублей. Нажимаем сгенерировать. Номер 16. Кидает меня то туда, то сюда, то вверх, то вниз. Ахмадулин Зульфия. 1000 рублей. Уходит Ахмадуллин Зульфия. Поздравляем. Так, по-моему, мы по 1000 рублей все разыграли. Да, давайте пересчитаем. Раз... Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да. И у нас остался с вами главный приз. Вы сами его оставили напоследок, да, на десерт. 3000 рублей сейчас у нас достанется кому? Кому-кому? Только одному, да? Ой, у меня шла с потели. Ну давайте. С Богом нажимаю сгенерировать. Число 151. Кто этот счастливчик? Фурду Эльмира, классно, здорово, Эля, поздравляю, супер, колдуй бабка, колдуй дед, вот наколдовала я вам, ура, все, поздравляю всех победителей. Ой, у меня аж прям сердце колотится, слушайте, я никогда еще не проводила такие розыгрыши. Ну, прям это было здорово, мне понравилось, а вам? Хоть я сама и не участвовала в этом розыгрыше, да, мы как директора не участвуем, но было так волнительно, как будто я сама в этом розыгрыше участвовала. Почаще бы тут пишут, да? Мы вас услышали, Ирин. Так, я экран выключаю. И сейчас как раз-таки по поводу почаще. Да, мы объявляем новый розыгрыш уже на этот каталог. Тоже будет разыграно 13 тысяч рублей. Тоже будет 11 призов, 11 победителей, как сегодня. Главный приз также остается 3000 рублей. И 10 призов по 1000 рублей. Условия абсолютно те же самые. То есть, будь в пример клубе, личный заказ на 150 баллов, размещенный со 2 по 22 апреля. Ну, естественно, для нашей команды, да, розыгрыш будет проходить точно так же в конце первой недели каталога номер 6. То есть, когда уже все заказы по пятому каталогу будут забраны, оплачены, да, и, соответственно, мы будем точно так же через генератор случайных чисел разыгрывать уже новые денежные призы. Круто? Круто! Мне очень понравилось, я думаю, что вам тоже. Поздравляю еще раз всех победителей. Желаю новых побед уже в новом розыгрыше, да, но еще раз хочу отметить, да, что розыгрыш – это как приятное дополнение. Основной упор мы делаем, конечно же, на рекрутинг, мы делаем на построении бизнеса, вот, на заработок стабильный, хороший, да, а розыгрыш – это чисто приятное дополнение, Рада была сегодня быть с вами. Вот такое вот классное воскресенье получилось. Да, это дополнительный повод встретиться с командой, правильно, Свет, говоришь. Как нас сегодня было много, да, по-моему, некоторые даже не смогли зайти, мест не хватило. Ну вот и все. Давайте на этой ноте будем с вами прощаться. Встретимся уже с вами на вебинарах. Завтра, да, завтра у нас командный вебинар в 19 часов по Москве. Желаю всем удачи не только в розыгрышах, но и в бизнесе, и в жизни, да. Всем пока-пока. Так, запись надо выключить.